Так, меня попросили сделать обзор вот такой вот замечательной пилки для ног, KMA. Вот такая вот она замечательная, с такой вот красивой кормовочки. В комплект входит инструкция, сама пилка, запасной ролик, щеточка и подзарядная. Если сравнивать с другими пилками, такой наподобие этой.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 Очень хорошо грязь очищает. Работает она просто замечательно. Видите, какую уже собрала грязи вот смерзшей кожи. Работает очень быстро. Видите, я давлю, она даже подается давление, не останавливается. Вот. Ну, я уже немножко посадила, потому это и не ее основная сила. То есть, посмотрите, присослышанному но у более чистые ноги Видите, как она снимает мерки,